Добрый день, мои дорогие подписчики, с вами я, Дорис костем Мендоса, и я очень рада, что вы меня смотрите. Это видео я записываю специально для тех, кто хотел бы увеличить свои доходы и улучшить свои взаимоотношения с деньгами. Я поделюсь техникой, очень классной техникой, которая мне в свое время помогла, и которую я часто использую в своих тренингах по деньгам. Зачастую мы, когда хотим улучшить свое финансовое положение, ставим или прописываем себе цели. Вот я хочу такую-то сумму денег, да, или я хочу э, увеличить доходы в столько-то раз но дело в том что а, денежная энергия а, взаимодействует с нашим а, умом а, несколько по-другому да? а, наш ум очень четко знает каковы потребности у нас на сегодняшний день это то во что он верит что а, вам необходимо ум каждого из нас знает вот мне необходимо например вот заплатить столько-то за коммуналку мне необходимо столько-то на бензин необходимо это потребности в которые верит наш ум если мы вдруг скажем ему что мне нужно в два раза больше я хочу увеличить доходы в три раза я хочу такую-то сумму привлечь ну он конечно скажет супер классно только я вот не верю почему почему не верю потому что у вас Внутри, в вашем уме нет сформированных потребностей на эту сумму понимаете если мозг четко знает что такая-то сумма нужна на коммуналку такая-то на бензин такая-то на еду он э, он с этим согласен он э, соответствующие энергетические денежные потоки привлекает но если вы просто скажете хочу а потребности нету э, по факту ничего не поменяется вы просто будете хотеть поэтому фишечка какая для того, чтобы увеличить свои доходы, вам необходимо увеличить свои потребности но ну, не просто так от балды сказать а да, вот этого я теперь хочу и вот этого нет это должно быть что-то чего вы действительно хотите ну, тут второй момент вторая фишка но в чем сами себе отказываете да? вот есть же такой момент когда э, вдруг возникает желание я так хочу поехать куда-то на море и моментально срабатывает такой шлагбаум нет не сейчас сейчас не могу себе этого позволить да? или ну э, это не актуально или это не для меня там или хочу машину и опять шлагбаум да а, вот этот вот шлагбаум вам его нужно во-первых научиться останавливать если возникает какое-то желание да оно идет изнутри вы говорите мне так хочется это платье или там эту шубу или я так хочу машину и вот как только шлагбаум готов упасть вы ему говорите стоп так и делаете жест стоп это называется память тела если вы сделаете жест такой сработает автоматически остановка внутреннего монолога или диалога вначале вы говорите стоп то есть вы останавливаете этот шлагбаум да. вы не даете потоку перекрыться делаете вдох выдох и задаете себе вопрос я действительно хочу машину или поехать на море или пройти какой-то тренинг какой-то курс и если внутри у вас ответ да то вы берете и записываете вот это свое желание как свою базовую потребность вы говорите, что вам это необходимо. Да? Вы хотите, например, постоянно проходить обучение, или вы хотите ездить на работу на машине, а не на метро, или вы хотите отдыхать каждые три э, месяца, но не просто хотите, а вам это необходимо. То есть вы переводите желание на уровень потребностей и потребности это то во что верит ваш мозг постепенно расширяя свои потребности вы увеличиваете свои доходы Понятно? То есть все, что вам нужно сделать для того, чтобы увеличить свои доходы, это позволить, во-первых, позволить себе хотеть больше, останавливая вот этот внутренний шлагбаум самоограничения. А во-вторых, перевести это желание на ощущение внутренней потребности. Мне это действительно нужно, мне это действительно необходимо. И третьим финальным таким моментом будет, если вы начнете писать, список своих потребностей на месяц включая все те которые вы уже оплачиваете да то есть там расходы различные покупки продуктов и так далее и туда добавлять новые только делать это нужно постепенно да по одной потребности в месяц и я вас уверяю что ваш денежный поток будет расти то количество денег которое к вам приходит она будет увеличиваться пробуйте друзья это то что попробовала я и многие мои клиенты на денежных тренингах и у них получилось. Я уверена, что получится и у вас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И я желаю вам увеличения вашего денежного потока легко, весело и быстро. С вами была я, Дуриска Стефен Доса, и до встречи в прямом эфире. Что я хочу сказать? Еще чуть не забыла, что в ближайшее время я запускаю интенсив активация денежной матрицы то что мы делаем с вами на уровне мозга это замечательно когда мы прорабатываем внутренние установки и ограничения но ускорить процесс нам с вами может помочь еще и метод технологий коррекции энергоинформационных когда мы на энергетическом уровне убираем блоки существующие в нашем энергетическом теле у нас есть блоки эмоциональные если мы переживали какие-то стрессовые ситуации за денег у нас есть блоки энергетические если кто-то паразитирует на нашей денежной энергии у нас есть блоки ментальные которые создаются в виду неправильных установок по деньгам и если вы действительно хотите улучшить свои отношения с деньгами нужно работать сразу с двух позиций и на уровне ума осознавая понимая трансформируя неправильные установки и на уровне тела техник технологии так вот если вам нужны в помощь технологии очень скоро состоится мой интенсив активация денежной матрицы где я буду давать такие технологии как отключение от эгрегора бедности снятие денежных блокировок на уровне тела и вы можете ими также воспользоваться для того чтобы улучшить свои взаимоотношения с деньгами друзья мои мало знать нужно еще и применять технологии нужно делать конкретные действия и тогда у вас все обязательно получится Итак, если хотите ко мне на активацию обязательно записывайтесь спрашивайте когда будет каким образом я могу туда попасть и еще раз вас благодарю за внимание мне было приятно записать это видео для вас